Ту-22-3 засветился в Сирии с новой ракетой. Минобороны РФ опубликовало первое изображение дальнего ракетоносца Ту-22-3 с новой крылатой ракетой Х-32 на внешней подвеске. Министерство обороны РФ опубликовало фотографии ракетоносца Ту-22-3 с новой крылатой ракетой Х-32 на внешней подвеске. Фотографии позже появились в сети. Уточняется, что ракета Х-32 является модернизацией ракеты Х-22, имеет более мощные двигатели, увеличенный запас топлива. Отмечается, что Х-32 создана на замену советской дальней крылатой ракете Х-22 и является ее глубокой модернизацией. Несмотря на то, что новая ракета выполнена в прежнем корпусе, отличия от Х-22 существенны, например, у Х-32 новый, более мощный двигатель, также за счет меньшей по объему боевой части увеличен запас топлива, кроме того, установлена новая помехозащищенная система наведения, инерциальная и радиолокационная, с радиокоррекцией ее и привязкой к рельефу местности. Х-32 обладает сильными возможностями прорыва прав, в частности, американской системы EGIS. Она летит к цели на высоте 40 километров со скоростью до 4,4 маха, что превышает возможности ракеты-перехватчика SM-6 по обоим параметрам. Многочастотный радар в головке самонаведения ракеты устойчив к помехам системы РЭП. На цель Х-32 пикирует вертикально, попадая в мертвую зону радаров. Дальность пуска ракеты – одна тысяча километров. Дальность запуска ракеты составляет 1000 километров